Всем привет, на связи мистер офицер. мы продолжаем играть в игру Shadow for the Rider, и сегодня мы будем проходить следующее испытание, да-да, в прошлый раз мы с вами прошли два испытания, испытание паука, испытание орла и до этого у нас еще было какое-то водяное испытание, но почему-то никаким образом оно не обозначалось в игре, но все-таки я считаю это испытанием, потому что нужно много метров, километров нам проплыть ларочкой, что мы собственно сделали, но ну, помимо этого мы по разгадывали загадки конечно же как я и говорил уже паука они были не такие сложные. вот с орлом было конечно весело если вы этого не видели то обязательно посмотрите предыдущую серию прежде чем начинать смотреть вот эту дичь наверное которой я пока еще не представляю но что ж нам нужно каким-то образом попасть куда-то давайте посмотрим что наша лара вообще думает по этому поводу она говорит что нужно бросать ледоруб так ну давайте пробовать это сделать Так, тут нам надо, походу, раскачиваться. Так. Аккуратно. Так. О, понятно. Ну и там просто пропасть, конечно же. Так, надо быть аккуратным. Это будет надолго, я думаю. Но мы это все-таки пройдем. Так. Так. Давай, Лара. Е. Yeah. Давай. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, надо будет аккуратным быть при том качке. Так, а давайте посмотрим, может быть у нас есть какие-то очочки, которые мы можем потратить, прежде чем будем умирать. а? По-моему, это более интересное занятие. Так, ну да, конечно. Угу. Дадут нам очки. Так. А мы можем... Подожди, подожди, стой, стой, стой, стой на месте. Стой. Да стой ты. Ты можешь? А, ты не можешь, да? Ничего у нас. Я думаю, она может как бы этот... Пониже сделать веревку, но нет. Так. Ну, будем, короче, посильнее раскачиваться. Так. Спешить никуда не будем Да чтоб тебя, давай, давай Есть В этот раз мы смогли Фу. Согласен так, лишь бы нам никуда больше не угодить. Так, ну что? Полетели. Так, уже весело. Так, подцепились, зацепились. Yeah. Я прям вот здесь уже под страху прыгал На последних Капец, блин Фью. Так, ну что, Тёпаем дальше Здесь у нас какой-то Флажочек Ныряне, нажмите пробел чтобы прыгнуть и зачем Нырнуть Шути прыжки со всех трамплинов Причем четырех Мы только якобы с одного спрыгнули Вот the fuck Так Понятно, с травой у нас все плохо Ну как все плохо? Все хорошо на самом деле, но Подобрать мы, к сожалению, ничего больше не можем Это, конечно, мне не особо нравится Ну давайте лодку поковыряем пять единиц золота, как обычно, но тут я более ничего не видаю, хотя знаете что может быть, как обычно, место для копания где-нибудь, да? спрятанное, но почему-то его нету, ладно, вылазим отсюда прочь и... О, смотрите у нас тут еще есть место такое спрятанное наверное, наверное так его можно назвать потому что ну якобы там поплавали и больше мы же не будем плавать да такие крутые но нет тут оказывается тоже можно поплавать и тут мы все что можно забрали отлично Клара, давай выходи. Так, к сожалению, лягушек мы пока истреблять со смыслом не можем, поэтому трогать мы их, конечно же, не будем. Так, тут, конечно, безупречно красивые места, о которых я не буду молчать. Так, нам опять придется это того. Тут ничего нету, да? Так ведь? Так ведь. Так, ну, вылазим опять сюда. Ох, вас двое, да, лягух? Так, в этот раз у нас получилось идеально прыгнуть. Так, здесь у нас поднагнуться чуть надо. И... и тут куча трупиков. Так, это мне уже не нравится Тайный город Кажется, Найдите змея с, с серебряным глазом Так, Ну конечно же, мне уже теперь его не покажут А жаль А кто это был? <связь> <связь> Прикольно так, ладно. Напрасно потратил потрошку. Что ж, ладно. Так, максимальное количество. Я все понял. Нам нужно пушечку сменить. Топ, ты ч ⁇ за коняги? Аля. Кто это вообще о это ламы нифига себе мне кажется себе подобных убиваем да отлично какой-то жумар нужен которого у нас опять-таки нету мы просто я даже не знаю как назвать нас все могущие так нам надо вот якобы сюда дойти но я хочу тут немножко поплавать глядишь чего-нибудь да найду полезное хотя может быть и не найду так давайте чуть-чуть ускоримся -чуть я вижу здесь то что можно взять Всё, что я вижу это золото так спасибо за золото так. я хочу купать Копать не хочет, чтобы я копал. Блин, обидно. Серьезно, копать не хочет. Так, дерево. Нет места. Ничего не могу взять. Шикарно, так. Это что у нас тут? О, -о, -о копать, копать, копать. Отлично. очко навыков нам дали, так мы красавчики, что я могу сказать, туда веревка и туда веревка, там у нас какой-то мост, круто, но здесь мы, а смотрите есть ходик, так вот эту хрень мы, мы можем разрушить, но офигели что ли? пипец э? блин нежданчик я хочу вам сказать прикиньте если бы мы туда зашли и так они врасплох застали ну правда как бы я услышал что шум то есть о редкая шкура так редко что шкура редкие шкуры нужны для создания ценных Увлечений, улич... улучшений, походу, и костюмов ищите уникальных хищных и травоядных животных исследуя окружающий мир и разговаривая с местными населениями тоже коряво переведу чтобы все по-честному было так, золотишко спасибо вот опять у нас тут, да что-то подобное на ламу Так, мы пройти не можем, а жаль, о, у нас еще какая-то хрень тут, рюкзачок, карта обновлена, секреты найдены, отлично, спасибо, Ранис географа, он нам открыл, значит, склеп, тайник выживания, Тайник выживания, причем в количестве двух штук. Так, ну а тут, походу, все, мы больше ничего не можем найти. И это, кстати, место у нас помечено на карте, что здесь вот есть вот такие вот пёсики, как вы видели уже эти, да? Так, есть склеп, куда мы можем зайти быстренько. Давайте, наверное, это так и сделаем сегодня. А потом уже пойдем в эту деревню. Как я полагаю, все-таки, наверное, это действительно деревня. Так. А, а, пойдем в склеп, да? Каким макаром мы это сделаем? Так, наверное, как-то туда можно подняться. блин, если туда пойдем, знаете, что будет? мы не все сможем собрать что меня напрягает потому что у нас по максимуму много чего это будет потерянное потерянное время и потерянный лут, который нам может потом пригодиться который нам ускорит все и вся так, тут мы якобы были с вами нам даст, если мы заберемся сюда, ого так уже интересно полет Кондора Перекондора? А, ясно. Где у нас там была эта фигнюшка? Так. Походу таким макаром мы попадем в склеп, да? Давайте просто посмотрим, как мы потом можем с попасть. Так, тут я понял, что надо будет вот так вот делать. Здесь еще <анк Abergehen> раз прыгать. Всегда забываю нажимать shift. В таких местах, но нажимать можно. Максимальное количество грибов. Ныряние. Ну что, склеп? Пожалуй, нет. Е -е -а. Не получилось у нас как нужно нырнуть. Но теперь мы знаем, как туда попасть, и нам уже будет в следующий раз проще. Так, я хочу найти. Вот смотрите. Эй. Что это за шум такое? А? О, это шкура. Кто здесь? Стон раздраженный, понимаешь ли? Эй! Знаю, тебе больно но... опачки фига себе с двух стрел не не захотел он умирать да Спасибо. Давай, офигели, О, как... ты явилась. Я. Исследователь. Лара Крофт. Ну все, вы меня примете, я в таком с... же костюме. Нужно уходить. Взять ее. блин, взять ее? Я же вам ничего плохого не сделал. Или вы думаете, что это подстава? Интересные ты события. Мой. Ты, мой ты не должен попусту рисковать. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Но, к счастью, ты цел. Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты. Зачем им нужен ваш сын? Мне эти люди известны под именем Тринити. Я должна им помешать. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Зачем он тебе украсть? Продать. Нет, главное, чтобы Тринити сектанты его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это пойти Ты сейчас здесь. Пайтити. Тайный город. Но что значит глаз? Это место смерти, жертвоприношений. Ты думаешь, твой артефакт там? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Да. Введите его. Иона. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби? В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Ах ты ж зелебоба. Добудь одежду. Учу. Останься с ним. Вернусь как только смогу. Ладно. А тут мило. Тихо. Хм. Ох ты ж, теперь мы такие, да? Это потрясающе. О, -о, -о круто! Пойдите. Да, круто. Скрытый тайный город, и мы в нем. 500 единиц опыта. Новые приключения ждут эхо прошлого. Спасибо за покупку и доволнение кузницы. Вас ждет новое задание в Куак Яку. Вы знаете, какие тайны хранит себе кузница. Это задание доступно в меню побочных заданий. Окей. Так, ну дайте мне подвигаться, что Я ли. не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. Так, здесь вообще что-то есть, нет? Если хочешь, ага, на рынок на том берегу нужно будет прийти. Так, ну а мы сегодня тогда... Не знаю. Мы стараемся не выделяться. Я бы и сам пошел. Но не могу оставить свой пост, а времени мало. Это очень важно для вождя Унурата и мятежников. Так, и возле этого костерчика мы можем присесть, да? Прикольно. Так, предметы. Давайте посмотрим, появилось что-то. А, появилось у нас ничего. А жаль. Ну что ж. Ладно, раз ничего, так давайте заглянем в навыки. Тут у нас очечка одно, мы хотели потратить его на зоор урла и, собственно, делаем. Будут у нас теперь артефакты, монолиты, сундуки с сокровищами карты архивариус, Франции географов. Отображаться. Ну не прекрасные ли? Я думаю, прекрасно. Так, с тобой поговорить нельзя, с тобой нельзя. Удех. Уйди, типа. Так, ладно, я пошел отсюда, тут, в принципе, делать-то и нечего нам. Людишки. Че, ты можешь говорить, что ли? А, погладить тебя можно. Ха! -ха. Прикольно. А мне нравится гладить. Лам. Так, тут что-то я больше ничего не вижу. Есть всякие досточки, всякая. Жиря. Так, но мне знаете что нужно? Мне нужно тут. Ох, елки зеленые. Вы серьезно? Купец какой-то. Кувак, якуб, перуанские джунгли. Так, 77%. Иранский джунгли 64. Тут, значит, тайный город 1%. Неизвестная локация выполнена 25%. Не себе. Так, и что, больше пока ничего нету, да? Но я думаю, тут будет у нас что-то. Так. Ну да. Самое... Главное, что есть что тут делать. Можно будет потом туда наведаться. А может быть и не надо будет. Посмотрим. Что-то всего 29% чего-то тут. Странно, конечно. Или 29% это всего, да? Понятно. Ну что, тайный город. Мы теперь в нем. И здесь, если честно, нам надо найти торговца. Но я что-то... Пока такого не вижу. Придется, наверное, искать его. Ах, нифига себе, где мы были. Понятненько, понятненько, да. Ну что, будем просто бегать сегодня. Пытаюсь найти торговца. Так, Забираем. Все, что можем. Нет снаряжения у нас. карта обновлена. Найден монолит. Так, давайте попробуем его. Речь о месте неподалеку. Одинокий страж охраняет меня и свой урожай. Ух ты. Охраняет меня и свой урожай. Одинокий страж охраняет меня. Ай, да. И свой урожай. Зенутсель оп. Как я прыгаю. Оп и все теперь надо заново прыгать тыкс сколько тут людишек а? так ягодка я тебя не понимать так я понимаю, что тут какая-то дичь, давайте вернемся к каким-то артефактом, который мы смогли каким-то образом проворонить Так, и тут у нас найдено, найдено Кичуанский язык, изображение происхождения лидера Вырос во время восстания. Он сиротану никогда не бывает один. Он восходит словно солнце. Mm -hmm. Ну нифига себе, лидер. Так, ну давайте поговорим Мама с этим малом. Если я буду играть в пещере, я расстрою духа водопада. Она просто думает, там слишком опасно, хотя там столько интересных штуковин. То я, мама не права, но насчет что коин, поверь скоро их там не будет так а где у нас было, а вот здесь что-то было, ну нифига себе дела так, я не знаю, что мы тут можем поделать вообще, если честно. Мне действительно охота найти торговца, который... Я надеюсь, что здесь где-то да есть. Ну, мне кажется, не может такого быть, чтобы здесь не было торговцев. Так, о. Древник сержан. 30 ноября 1603 года. Взяв с собой туземца-проводника, Лопес, я и солдаты покинули город еще до зари. И очень вовремя. Ведь в городе начался страшный мор. Лопес убежден, что артефакт находится не в городе, а за его пределами. Я спросил, не лицемерие ли это, пользоваться помощью этих отвратительных людей. «Они не так уж отвратительны», — ответил он. «Не более, чем эти молосы. Все они создания Господа нашего, как и мы». Я сказал, что совсем не ожидал услышать от него такие слова. Но он взял меня за руки, и мы стали молиться. Сила его веры передалась мне, и я почувствовал, как о какого сомнения пали с моего сердца. М -м -м. Вот такое сирано. И тут у нас, конечно же, секретики. Хи -хи -хи. О, как. Тайник выживания. Так, я даже не знаю, что сейчас делать. Тут прям такой большой город. Надо потратить на него кучу времени. И опять же, знаете, что я бы хотел сделать? Наверное, в следующий раз мы займемся, м -м, скорее всего, не этим. Мы... Давайте вот что сделаем. Мы сейчас можем себе меточку поставить, чтобы вернуться к костерчику. Я все-таки планирую... Вернуться туда. Так, стоп. У нас, я помню, тут где-то рядом. Вот гадка. Охраняет, типа, меня и свой урожай. Одинокий страж. Страшно, это какое-то пугало должно быть. Так. Охраняет меня. Ну вот она, пугало какое-то. В виде стража. Так, меня охраняет. Вопрос, где ты? Блин, зараза. А, во, прямо Иди, вот, прямо здесь. Claro. Так. Отлично. Танячечек мы с вами забрали. А? Ну, елки тут вот бесполезно да было все это сделано так ладно зато тайный счетчик мы прям ух ух ух так как нам туда попасть придется подниматься, скорее всего да я хочу вернуться к костру а, про тут недалеко должен быть и скорее всего на фоне вот этого всего красивого мы с вами и закончим. Что ж, с вами был Фесерк. Обязательно подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и оставляйте комментарии, чтобы бы вы хотели увидеть в следующей серии. Я бы, конечно, хотел вернуться в предыдущий город, потому что мы не со всеми жителями там переговорили. Что хотите вы, пишите, конечно же. Если прям много-много желающих будет вернуться к тому городу, то я, конечно же, пойду туда. Всем всего наилучшего и всем до скорого, до скорых встреч.